Здравствуйте, это канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов. Обеседуем а мы сегодня с историком, публицистом, советским диссидентом Александром Скобовым. Александр Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте, Дмитрий. У нас сегодняшнее утро, уже в который раз для кого-то началось не с кофе, а с обысков. И речь, конечно же, идет о журналистах издания «Проект». Сегодня с обыском пришли силовики к главному редактору издания Роману Баданину, а также к журналистам Михаилу Рубину и Марии Жолобовой. Вот Дело все, на самом деле, в том, обыск а, связан с уголовным делом, возбужденным от 2017 года, и связан он с бизнесменом питерским Ильей Трайбером. Но по странному совпадению, обыск а, ровно в тот день, когда запланирован выпуск расследования, нового расследования издания «Проект», посвященного недвижимости министра внутренних дел Владимира Колокольцева и бизнесу его сына Александра. Я вот предлагаю вам в порядке хронологии начать именно не с самого расследования, а с фигуры Ильи Трабера, раз уж это ваш питерский бизнесмен. Что это вообще за фигура и почему спустя 4 года возбудились по уголовному делу, которое вот в связи с публикацией о нем было возбуждено? Да, я, честно говоря, не очень-то и помню про Трабера, что там было, потому что таких историй было немало, вот, поэтому я тут вряд ли что-то смогу сказать про, про Трабера. Нет, мне это совершенно, в общем, неизвестная личность, Тогда давайте про само, собственно, расследование, да, вот э, сегодня еще раз как раз-таки э, оно должно было выйти и даже уже вышло, и не только в издании проекта, а многие СМИ его также разместили в знак солидарности после того, как стало известно, что у журналистов проходят обыски. Я не буду, конечно, его пересказывать, чтобы не спойлерить, все зрители, наверное, сами смогут либо прочитать его, либо, либо посмотреть, поскольку есть также видеоверсия. Но если вкратце, там речь идет о том, что э, недвижимость, дорогостоящая недвижимость Владимира Колокольцева в основном, оно записано на его родственников. А саму недвижимость в какие-то еще далекие года он и его сын, судя по всему, получили от Измайловской ОПГ. Вот у нас было принято всегда считать, что вот такой вот мем, да, ходил, что вот бандитские 90-е, а сейчас говорят, что стоит опасаться больше силовиков и бандитов. Так ли это на ваш взгляд? То есть можно ли сказать, что сегодня силовики окончательно срослись с бандитами, мы говорим уже не о преступных каких-то бандитских ОПГ, а о силовых ОПГ? Так, естественный процесс из э, вот этих бандитских всех организаций 90-х годов выросло именно то, что мы сегодня имеем. Просто произошла централизация э, всего этого криминального бизнеса. И э, теперь, да, теперь есть четкий хозяин, который стоит над всеми. В вот 90-е годы не было такого хозяина. Была достаточно такая э, дикая конкуренция между э, поднимающимися вот этими бандитскими группировками, кланами э, криминального бизнеса. Э, вот. А естественным путем произошла централизация. Э, по -по Появился неоспоримый хозяин, который э, как бы всех... всех контролирует, все, все решает, главное решало, вот, и мы все знаем, как его зовут, вот, а как бы, облик самой правящей элиты, он остался тот же, это, это люди, которые м, срослись, ну, имеют мафиозную структуру, по сути дела, срослись с властью, и э, доходы свои э, получают э, различными э, такими вот, э, ну, теневыми путями, скажем так, очень... Очень политкорректно, скажем. Теневые способы обогащения, способы получения дохода, которые напрямую, конечно, зависят от их встроенности в государственную машину. И это в равной степени относится и к силовикам, и, я думаю, к крупным чиновникам экономического блока. Вот. Вопрос о том, кто из них в какой момент чуть главнее, чем другой, он, в общем-то, второстепенный. И сегодня, мне кажется, можно сказать, что чаще уже преследованиям и репрессиям подвергаются именно журналисты. К ним часто приходят с обысками, их часто привлекают по административным статьям за обычную журналистскую работу на каких-то уличных акциях. Не кажется ли вам, что это некое следствие того, что в России уже собственно, практически не осталось независимых политиков и политических структур, то есть политические институты разгромлены и теперь взялись за журналистов? Но это опять-таки следующий шаг в последовательной такой э, цепи э, шагов по ликвидации те, э, тех политических свобод, тех все-таки демократических завоеваний, которые у нас были в 90-е годы. Э, их очень не спеша сворачивали, но вот сейчас э, дошли э, до журналистов. То есть э, журналистов прессовали и раньше, но Просто сейчас власти все более четко обозначают э, круг э, тех вопросов, э, в которые они э, не собираются никому позволять совать нос. И в частности, э, вот вопросы э, доходов э, и э, обогащения членов э, правящей мафии, э, то, что как раз э, ту, ту тему, которую раскрутил Навальный, и которая, ну, стала достаточно раздражающим фактором для правящей элиты. Вот они сначала разгромили структуру Навального, а теперь отдельным журналистам и отдельным изданием, которые в значительной степени у Навального и его команды научились проводить эти расследования, вот как-то раскручивать эту тему, вот они теперь им показывают, будете в это соваться, будем бить по голове. Означает ли это, что институт расследовательской журналистики ждет такая же участь, как вот независимые политические институты, как тот же самый фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и многие другие? Это будет зависеть ровно от того, насколько люди будут готовы сопротивляться и идти на риск, и идти на жертвы. Ради этого дела. То есть э, надо понимать теперь, что э, эта деятельность э, сопряжена с величайшим риском, что э, цена может быть очень высокая, если ты хочешь этим заниматься, если твоя гражданская совесть тебе все-таки заставляет этим заниматься, просто должен тебе отдавать отчет. Если э, не готов платить такую цену, ну, пока что еще можно уехать, например. Да? Ну, вот как-то пытаться продолжать это дело э, из, с безопасного расстояния. Да? Но то, что здесь это будет, уже вот такую цену иметь, по-моему, это очевидно. Ну и, собственно, мы видим, что действительно ряд политиков уже уехали. Это и многие соратники Алексея Навального и Дмитрий Гудков. Те, кто не уехали, как Андрей Пивоваров, находится в СИЗО, а некоторые под домашним арестом. Вот а, был Илья Яшин, которому повезло и остаться в России, при этом на свободе, и он даже собрался участвовать в выборах в Московскую городскую думу, но в пятницу мы узнали о том, что его совершенно по каким-то фантастическим основаниям сняли с выборов, не дав открыть избирательный счет. И вот вы у себя в фейсбуке пишете, что отказ в регистрации Яшина вносит окончательную ясность в формат осенних выборов. Ну, ясность в том, что никого из независимых кандидатов совершенно власть не собирается там видеть. А почему именно вот эпизод с Ильей Яшиным, на ваш взгляд, стал таким триггером, ну не триггером, наверное, а вот таким событием, которое позволило вам сделать такой уже окончательный вывод? Ну, я считаю, что Илья Яшин – это последний активист оппозиционный из таких ну, достаточно известных, активистов оппозиции, достаточно узнаваемых, из людей, вокруг которых все-таки за последние годы сложилась определенная команда и определенная структура, которая способна как-то, ну, хотя бы проявлять себя в ходе избирательной кампании, что-то делать реальное какую-то согласованную агитацию и пропаганду вести, вот из таких людей, которые обладают таким ресурсом, ну вот, пожалуй, Яшин последний, да, потому что последовательно отсекли всех, Юлию Галямину, которая была достаточно популярна в муниципальном движении, да, вот вы выдавили Гудкова, несомненный имел перспективу участия в избирательной кампании Андрей Пивоваров, мой хороший знакомый. Вот теперь он в тюрьме находится. И ну а кто еще остался? Кто еще остался? Я вот не хочу тут. Как-то сосредотачиваться на, на теме такой имитационной полуоппозиции, но, но то, что осталось, по-другому я назвать не могу. Все-таки вот те структуры и лидеры, которые еще не выкинуты из избирательного процесса, это все-таки оппозиция с разрешения начальства. Которая знает правила, знает, какие красные линии не переходить, опять-таки, в какие вопросы не совать свой нос, по какому поводу не устраивать там большого шума, вот до сих пор она эти правила соблюдала и как-то особенно не прессовали. Кстати, совершенно я не исключаю, что к выборам и эту полуоппозицию зачистят, потому что уже... После того, как ликвидирована не подчиняющаяся неписанным правилам э, путинизма оппозиция, вот такая вот полуоппозиция, которая как-то на себя оттягивает людей, да, она, она становится не нужна властям тоже. А зачем, если уже э, как бы более активная часть оппозиции разгромлена? А за, за, зачем тогда и эти? Поэтому я не удивлюсь, если э, пострадают и гораздо более компромиссные, скажем так, критики режима. Ну, вот продолжая эту мысль, мы, в принципе, уже видим, да, что и даже у системной, так называемой, или полуоппозиции списки тоже как-то сверяются. Например, того же Николая Бондаренко в КПРФ, которому многие достаточно симпатии относятся за его смелые взгляды, за его YouTube-канал Депутат, который в Саратове запретили, точнее, не запретили, они а внесли в предвыборный список. Но, с другой стороны, вот сейчас у нас пошла такая истерия по поводу вакцинации, да, фактически Провольно принудительная вакцинация такая пошла, да, рестораны по QR-кодам, и люди просто вынуждены вакцинироваться. И тему антивакцинации сейчас активно как раз-таки поднимает КПРФ. Вот сегодня задержание как раз-таки проходит, очередная акция в Москве у администрации президента. Выходные также она была. На ваш взгляд, вот эту вот историю, что КПРФ сейчас продвигает эту повестку, это согласованная с администрацией президентом история? Или тут они решили немножечко перейти к красной линии? Ну, до сих пор, во всяком случае, я, я не знаю, все, все может измениться, но до сих пор мне казалось, что э, тема анти, антивакцинации, вот это вот движение против вакцинации, это как раз то, что Кремлю, безусловно, выгодно, лучше, чтобы на это отвлекалось внимание, и э, вот этим э, ковида-диссидентам, по сути дела, никак не, э, не препятствовали. Да. Вот. Лучше пусть э, в этом критикуют за что-то власть или, или не критикуют, но, во всяком случае, вот эту тему как-то продвигают. Чем э, более острые для властей политические проблемы? Э, вот... Э, той же самой элиты правящей, ее обогащение ее доходов. Конечно, властям лучше, чтобы говорили о вакцинации, чем о чем-то другом. Но ситуация может выйти из-под контроля. На самом деле, это тоже все игры до определенного, до определенного предела. Вот до сих пор действительно режим строил, строил свою стратегию на том что старался создать какую-то зону безопасной для него с его точки зрения критики, вот. пустить энергию критическую туда и увести таким образом ее от действительно каких-то важных, болезненных для режима вопросов. Но никто не гарантирует, что этот вопрос тоже не может стать для режима болезненным. Потому что э, проблема-то пандемии, она не выдуманная и люди болеют, люди умирают, и сейчас очевиден провал властей в э, попытках как-то это сдержать. И в общем-то становится более-менее понятно, что не очень-то власти и старались, как-то скорее э, по страусинам прятали голову в песок от этой проблемы. И эта тема тоже может стать для режима болезненной. Вот, вот это я и называю, ситуация может выйти из-под контроля. И тогда то, что вчера еще власти сами считали для себя наиболее безопасной критикой, может превратиться в опасную, и тогда будет тоже реакция очень нервная у властей на это. Продолжу я так быть быть неким путеводителем по вашему фейсбуку, вот последнее, по-моему, что у вас размещено, это перепост Перепост поста Михаила Светова, где там мысль главная да, заключается в том, что пора бы уже признать, что у нас фактически выстраивается Северная Корея и либо поменять методы борьбы с этим, либо просто встроиться в существующую систему. Вот по поводу встроиться в существующую систему, то сейчас активно по-прежнему продолжает обсуждать один, одну из статей Леонида Невзлина по поводу будущего преемника, который может быть Кириенко. Может быть как раз таки да, стоит встроиться в борьбу за преемника наиболее приемлемого для демократической оппозиции. Какая ваша позиция по этому поводу? Потому что вы тоже подробно об этом в Фейсбуке высказались, в частности, о последней дискуссии на YouTube-канале Евгения Альбатов, где обсуждали как раз-таки возможного преемника и фамилию Кириенко. Ну, во-первых, вот давайте начнем вот с чего, пожалуй, здесь. Я не вижу никакого интереса нашего обсуждать э, кандидатуры более или менее приемлемых для нас преемников, потому что когда будут назначать преемника, нас об этом не спросят, и повлиять никак мы все равно на этот процесс не сможем. Мы чужие на этом празднике жизни, на их празднике жизни. Вот. И поэтому, э, ну, кто более приемлемый, кто менее приемлемый, во-первых, мы этого не знаем и знать не можем, потому что все-таки это достаточно закрытая корпорация традиционно вот, мафиозного типа, да, это, пожалуй, наиболее адекватное для нее определение и какие там могут быть подводные течения, и как может себя повести, в какой ситуации неожиданной может быть э, кто-то из этой системы. Это совершенно непредсказуемо. Вот. Поэтому спрогнозировать тут ничего нельзя. Ну и э, э, все-таки моя позиция в том, что э, они все мафия, они все враги это не наша игра, и не надо в ней участвовать, и пытаться в ней участвовать. Вот. Потому что, ну, ждать какой-то либерализации. Ну, хорошо, вот первая после Сталинской либерализация Хрущевской, вот теперь. Да, прекратились массовые репрессии сталинские. Но как обществу что-то дали, какие-то свободы реальные политические ничего не дали. Система тоталитарная с неограниченной властью партийной номенклатуры просуществовала еще 30 лет после этого. Благополучно вполне. Да? Но вы хотите, чтобы путинизм еще 30 лет после Путина существовал? Я не хочу. И еще вы тоже в своей статье относительно выборов пишете о том, что на примере выборов приходите к выводу о том, что авторитарный режим перерождается в тоталитарный. У нас в понедельник вышла большая статья министра иностранных дел Лаврова. Я вот помню, что при Суркове всегда говорили, они вот говорили, да, пропагандисты режима, что у нас такая суверенная демократия. А тут вдруг возникает термин от Лаврова автократичная демократия. Означает ли это, что они... Тоже признают некую трансформацию режима, просто с неким временным вагом, не называя пока ее тоталитаризмом. Ну, вообще, бывает забавно, когда непрофессионалы играют с политологическими терминами. Что такое автократическая демократия? По сути дела, это другими словами названо то, что известно было давно и в политической науке называлась плебицитарная диктатура. И режимы подобного типа человечество знает со времен ранней греческой тирании. Какого-нибудь там пятого века до нашей эры. Вот, все. Ничего, вот, вот ничего нового. Они не могут придумать ничего нового. Они просто жонглируют разными терминами, называя, в общем-то, вполне известные и понятные вещи. Ну вот, это э, теперь, значит, да, это э, не то, что дальнейшее развитие, э, но да, это продолжение вот это, этого термина с, суверенная демократия, э, потому что, собственно говоря, и тогда еще задавали вопрос: а в чем она суверенна и чем она отличается от того, что во всем мире принято называть просто демократией. А? Вот что это за такая российская суверенная демократия. Давайте послушаем опять их идеологов, пропагандистов, всяких придворных звездосчетов. Вот, значит, нам пытаются навязать э, неподходящее для нас, чуждое нам, понимание прав человека. Так вот, э, все, все очень просто. Значит, вот это самая суверенная российская демократия, или то, что теперь Лавров называет э, э, автократическими демократиями, э, видимо, э, объединяя в это... В эту группу континентальный Китай, совершенно тоталитарный. Я уж не знаю, причисляет ли он к этому типу государство Северную Корею, но, в общем-то, никаких противопоказаний-то и нету. Ее тоже можно назвать автократической демократией. Так сказать, с улыбкой, конечно, но можно. Да? Собственно говоря, в чем отличие от просто демократии? Или от либеральной демократии, как все-таки, опять-таки, принято называть вот, классическую западную демократию. Э -э, в понимании прав человека, в первую очередь, политических свобод. Значит, э -э, вот этому типу якобы демократии, о говорит Лавров, э -э, не должны быть обязательны э -э, соблюдение прав человека, свобода слова печати, собраний, организаций. Это все вот у нас будет не так устроено, как в западном мире. А как оно может быть устроено не так? Ну, ну, ну как? Разгонять мирные демонстрации, запрещать организации, которые там, не дай бог, никогда насильственными действиями, деятельностью не занимались. Да, значит, выборы... Нормально фальсифицировать выборы, подправлять результаты голосования не вполне сознательного населения. Вот это суверенная демократия, вот это наше понимание прав человека. Все очень конкретно. Все очень конкретно. Это вполне целостная, последовательная, осознанная программа уничтожение всего того, с чем все-таки и связано понятие демократии. Да, вчера как раз у меня в эфире Игорь Яковенко назвал термин «автократичная демократия», но это то же самое, что вегетарианское людоедство, например. Александр Валерьевич, а на ваш взгляд вообще зачем нужна была эта статья и почему она вышла именно сейчас, вот эта статья Лаврова? Я думаю, тут правильнее ставить вопрос именно не зачем, а почему. А почему? А, потому что а, все-таки происходит а, ну, естественный, закономерный а, процесс а, артикуляции с обеих сторон, причем того глобального противостояния в мире, в современном, которое, собственно, имеет место между, между миром свободным, миром, признающим приоритет прав человека, верховенство права, да, и миром вот этим автократическим, достаточно многоликим, от каких-то сравнительно мягких форм имитационной демократии до тоталитарного ада Северной Кореи, там все очень по-разному, но э, этот мир объединен тем, что он отрицает базовые э, принципы либеральной демократии. Э, и э, путинская Россия, хотя она не, не самая свирепая диктатура из тех, которые существуют, но она самая агрессивная из них она претендует на роль такого передового боевого авангарда вот этого авторитарного мира, который вгрызается сейчас в мир свободный и демократический вот в чем собственно особенность российского режима и и да как бы вот лидеры этого режима кремлевского, они в ходе э, нарастающей э, такой все более ожесточенной идеологической прямой войны с э, миром запад, западным, э, но они все более четко артикулируют именно то, что э, мы э, не такие и мы в чем мы не такие, они объясняют, в том числе и сами себе. И за что мы ведем войну? Потому что ситуация, ну, как я, собственно, и ожидал после Женевской встречи, она продолжает обостряться. Женевская встреча Байдена и Путина, она просто зафиксировала на вполне таком символическом уровне, зафиксировала состояние новой холодной войны. Вот между этими двумя мирами. Вот и обратите внимание, тот же тот же процесс э, происходит э, на Западе. Западные лидеры э, все более активно, и я это приветствую, обращаются к э, ну, каким-то аналогиям времен Второй мировой войны стараются обозначить как бы, систему ценностей, за которую они сегодня ведут войну. И вот это, это обращение к Атлантической хартии Байдена и Джонсона. Вот, то есть, ну, то есть в, обеих, в обоих противостоящих лагерях выстраивается более внятная, более такая четкая, артикулированная идеологическая позиция. Не самая свирепая диктатура путинская, вы сказали, но Лукашенковская, наверное, явно на сегодняшний день будет по посуровее и по свирепе. И как раз-таки сегодня прошла встреча Николая Патрушева с Лукашенко. с Лукашенко, Николай Патрушев летал в Минск. И как писали это в СМИ, они обсудят вопросы, которые пока не должны быть преданы публичной огласке. А завтра, 30 июня, состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Стоит ли на этой прямой линии ожидать какого-то заявления в вопросах приближения интеграции Беларусьевской? России В связи с сегодняшним визитом а, Патрушева в Минск. Я позволю себе предположить, что ничего принципиально нового в плане интеграции не произойдет. И не только потому, что прямое откровенное поглощение Беларуси России будет иметь для... России очень высокие издержки, и международные, и внутренние, кстати. Потому что э, вот э, тот мятежный дух, который да, сейчас э, приглушен, придавлен, но он сохраняется в Беларуси, вот он, он совершенно не нужен путинскому режиму внутри его государства. Вот, поэтому, э, во-первых, высокие издержки, и внешние, и внутренние. Естественно, это, э, это вызовет и достаточно э, бурную реакцию э, на Западе, но, скорее всего, новые, новую волну санкций и ограничений. Э, есть еще одна причина. Э, Беларусь сейчас для Путина наиболее удобна именно в качестве такой экспериментальной площадки, все-таки стоящей отдельно от России, на которой обкатываются э, практики э, более жестокого подавления, более суровых репрессий, более э, всеобъемлющего контроля э, над обществом, чем э, есть в России. Вот в Беларуси это все проверяется, потом... По мере надобности заимствуются и здесь. Это такая лаборатория для Путина. И лучше э, выгоднее, чтобы она ну, формально хотя бы была независимым государством. Историк, публицист, советский диссидент Александр Скобов был сегодня гостем канала «Форума свободной России». Александр Валерьевич, спасибо вам большое. Всего доброго, Дмитрий. Ну, и мы будем, соответственно, наблюдать за тем, что будет дальше и в Беларуси, и на завтрашней прямой линии Владимира Путина. С вами был Дмитрий Семенов, и я на этом с вами прощаюсь.